Здравствуйте, друзья! Приглашая спикеров на площадку, вся команда EasyBiz стремится познакомить нас с вами с уникальными, интересными и, самое главное, полезными людьми. Чаще всего это люди с большим опытом, знаниями, но не каждый из них приходит к нам после интервью, которое состоялось буквально час назад на канале Эхо Москвы. И самое удивительное, что наш следующий гость выбрал время и решил уделить его нам. У нас в гостях... Бизнес-консультант, управленец, практик и директор тренингового центра Вертикаль Татьяна Бажина. Татьяна, здравствуйте. Всем привет. Я с вами? Татьяна, да, вы уже с нами. Татьяна, представляю Вас вот невозможно уместить в двух-трех предложениях все ваши знания, навыки. И путь у каждого человека уникальный. С чего начинали вы? А, начинала в бизнесе начинали свой путь то есть и в бизнесе и вот я знаю что вы с 12 лет зарабатывали деньги вот расскажите об а, ну, а этом да я обычно эту часть своей жизни так редко рассказываю дело в том что будучи школьницей мы с сестрой в, выход, в каникулы регулярно работали у мамы на заводе то есть 12 лет ребенок хочется своих денег нас трудоустраивали нелегально на тот момент и мы mm -hmm. мыли полы в цехах, э, то есть мне нормально было мыть унитазы, пардон, мыть в цехах, эти mm -hmm. все железки, там масло, э, раздевалки, то есть тебе дают там цех квадратов на цех, там в него заходишь и думаешь, а где его конец? Ну как-то чудесным образом 3-4 часа и конец коридора заканчивался, находился. Вот, ну в общем как-то так, да. Потом было официальное трудоустройство, 16 лет я начала работать уже как... Преподаватель. Это было, когда я училась в музыкальном училище. Да, образование у меня первое очень нестандартное. Не как у всех. И дальше как-то, ну, вот. вот. Но, первое образование у вас. Вы пианистка. Вы человек да. творческий. Вот да. как занесло? Родители отправились. Я вас, Эдуард, не очень услышала. Родители не отправляли. Никто не отправлял. Как-то к нам в школу, по-моему, это был первый класс, кто-то пришел, какие-то люди, нас с сестрой послушали, спросили, вы хотите учиться музыке, мы хотим, говорим, да, хотим. Приходим домой, говорим, мама, будем заниматься, мама говорит, окей. Ну собственно, все, то есть не было никогда такого, чтобы кто-то говорил, когда-то там выучишь уроки, садись, занимайся, что-то еще, то есть вот родители просто ходили на собрания, получали почетные грамоты, благодарности, ну да, в школу водили и приводили. там класса до третьего. Но поскольку я выросла uh -huh. в маленьком городке, где там 60 тысяч людей, это город Альметьевск, там uh -huh. от нашего дома там по пересечь поперек город, это ну, на тот момент ну, полчаса, да, минут 25 максимум, причем пешком. Uh -huh. вот, поэтому до школы добежать было минут 15, и класс с третьего, с четвертого мы там уже ходили спокойно сами. А родители, в принципе, ну, они работали, все в порядке. Угу. Им было не до а, Первым опытом тогда в бизнесе стал сетевой маркетинг? Или до этого еще что-то а, было? Чисто в бизнесе, да, это был MLM, это был первый бизнес. Мне было 18 или 19 что-то вот в этой стране. Как раз я приехал учиться в Казань. У -у -у. А, в прямом смысле мне сказали общага там. А, у меня было 2000 рублей на проживание в месяц. И вот как хочешь, так и выживай. Так хочешь, так и живи. То есть хочешь ешь, хочешь пей, хочешь снимать квартиру, хочешь делай что хочешь. А, mm -hmm. На самом деле я всегда была достаточно самостоятельным человеком, но нас так воспитывали. Вот. Mm -hmm. В прямом смысле слова, там, для меня было нормально вставать там, в 5 утра каждый день. Поэтому сейчас, когда люди говорят, что это там, подвиг встать в полпятого утра, пойти сделать зарядку. Скажу честно, все детство, я вставала в 5 утра, бегала 2 километра утром, неважно, там зимой на лыжах, летом. Покупка парка, то есть парк был рядом, мы с родителями это делали регулярно, но ну, мы так воспитаны. Для меня это mm -hmm. нормально. То есть у меня вопрос делать никогда не возникал. Может, mm -hmm. потому что у меня папа капитал отставки, КМС по боксу, и мама там тоже всю жизнь в руководящих должностях. А, то есть, у нас не всегда говорили: решил, делай. Не болтай, вот как бы вот не хочешь делать, лучше не говори ничего. Ну, то есть, вот mm -hmm. так как-то вот. А вот э, как боро... Деньгом, да, ведь ну, сетевой маркетинг, многие считают этот бизнес вообще не бизнесом, не знаю, несерьезно как-то. Как у вас это получалось? Вы знаете, для меня в тот момент, когда у меня не было знаний в линейном бизнесе, у меня была, как я говорю, жить захочешь, не так раскорячишься, то есть мне нужны были деньги. Ну это правда, мне очень хотелось снимать квартиру, мне очень хотелось жить комфортно. Ну и потом как-то общение с людьми шло легко, и мы зацепили очень такой классный продукт, действительно классный продукт. Вот, поэтому для меня, вот, когда люди говорят, ой, я пойду в МЛМ, там три часа в неделю поработаю, все будет прикольно, там ничего не надо делать. Я говорю, слушай, если ты действительно хочешь работать, вот, простите за выражение, фигню не страдай. То есть для меня МЛМ это не просто бизнес, если человек хочет действительно в МЛМ зарабатывать, это труд причем очень большой труд, я бы сказала, даже собачий труд. Поэтому uh -huh. многие люди в МЛМ не выживают, потому что там надо работать. Но так же, как и в нормальном лимином бизнесе, тоже надо работать. Вообще, если ты хочешь чего-то там достичь, то 2-3 года в любом стартапе, начале чего-то, надо прямо попахать. Поэтому, когда люди говорят, я хочу сидеть курить бамбук, ну, можно курить бамбук, если ты 10, там, лет 10 там, поставил систему, все у тебя работает, иди кури бамбук, не вопрос. Но для этого все равно надо что-то ну, прямо поделать. Ну, либо mm -hmm. в голову свою вложите голову продать, либо систему выстроите и сделайте так, чтобы люди работали да, на тебя, либо руками в одну из двух. Mm -hmm. Татьяна, что за э, удивительная история вашего вот просто потрясающего карьерного роста да, от менеджера до генерального директора э, <coughs> опыт да, за, два да, за два года? За два года. Так сложилось, что закончил консерваторию в четвертом году, за это время поработав там в МЛМ поработав uh -huh. менеджером вечерами в туристической компании. Я ушла, вообще закрыла музыку, то есть мы как-то сели, тогда на тот момент с мужем я была замужем, дочке uh -huh. у меня было на тот момент, нет, дочка родилась, сын родился в пятом, да, а дочке как раз было годика два, два с половиной, как раз только консерваторию закончила, около двух лет было дочери, я вышла из декрета, начала работать, и как раз консерватория закончила. Я села, посчитала, в прямом смысле слова, расходы на дорогу, на еду, там да, как мне надо доехать туда-сюда, и получила, что мои деньги, которые я зарабатываю, они не то, что не покрывали все это. Я работала себе в убыток. То есть это был минус, причем глубокий. То есть для того, чтобы ездить на работу, мне надо было за это платить. Причем mm -hmm. из своего кармана. И когда мы вот это посчитали, я поняла, что как-то это нерентабельно, надо искать что-то другое. Конечно, это было шоком для всех родственников. Ну, вот 20 лет профессиональной музыки, то есть на сцене я с 5 лет. В прямом uh -huh. смысле слова, да? И вот когда ты много-много лет, всю жизнь в этом, мне говорили, куда ты лезешь? Ты не знаешь 1С, ты ничего не знаешь, у тебя нет опыта, uh -huh. у тебя нет практики, ты никогда ничего там в этой стране не делал. Действительно, для меня это был, вот когда я прям начала работать с менеджером, вот это как с небес на землю просто вот ну, мясо говорят, так хорошо шмякнуться, потому что это совсем другой мир, совсем другие люди, mm -hmm. совершенно другое состояние. А, и вот это решение, оно действительно меня отговаривали разные люди. Все мне со всех сторон говорили, зачем тебе это надо, у тебя есть профессия, иди себе там в музыку. Действительно, мне поручили там карьерную деятельность. Я очень люблю детей. Я mm -hmm. с удовольствием работала. У меня детки играли, То есть на тот момент я уже 10 лет отработала. И у меня любой ребенок, который ко мне приходил, начинал играть. Неважно. Uh -huh. то есть меня это, ну, видимо, преподавание оно в разной степени, но, это так, но все равно бы это же и вышло. Uh -huh. а, вот. И поэтому, когда я начала работать в коммерции, так получилось, что я, ну, грубо говоря, может, я человек такой, что если за что-то берусь, я берусь на сто uh -huh. То есть у меня нет такого там попробовать, не попробовать. То есть, если что, взялся, то делать. То есть там нет тормоза. Я делала, вот, когда мне говорят, что проблема сделать а, там две в день. Вот, честно скажу, а, так, меня слышно, да? да вот. отлично. Когда мне говорят, там, да, что проблема для кого-то сделать две-три встречи в день, скажу честно, я делала пешком восемь-десять встреч в день. Каждый день. То есть нам давали список, компьютеров на тот момент не было. Руководитель давал список, а ты идешь ногами по клиентам в холодную. Просто идешь разговариваешь. Идешь, продаешь, идешь, продаешь, идешь, продаешь. Буквально через полгода я стала ведущим менеджером, и потом как-то так получилось, что я ушла во второй декрет через буквально год, и ребенок родился, и через полгода меня пригласили в Комсомольскую правду уже на руководящую должность зам по рекламе, а дальше Потряс... меня просто через каждые полгода стали перекупать мои же клиенты. И вот за буквально два года, да, путь от линейного сотрудника до генерального директора, да. Потрясающе. как-то так. А, Татьяна, а вот как бороться с этими, знаете, убеждениями, да, вот вы сами сказали, вы родились в Ижевске, долгое время жили да. в Армении, да, потом переехали в Казань. Человек из маленького города, провинциальный, да, то есть, ой, ну ничего же не получится, ну куда ты лезешь, Таня, там или еще что-то, ведь наверняка такие советчики были. Как бороться с этими убеждениями? Знаете, с ними не надо бороться. С ними не надо бороться. Надо просто понимать такую вещь, неважно откуда человек, если человек чего-то хочет, надо просто идти туда, куда ты хочешь. Потому что вот когда я поступала в консерваторию, например, да, у меня был выбор – либо выйти замуж, либо поступить в консерваторию. И человек, который остался в Альметьевске, тогда мы пять лет встречались, он мне сделал предложение, я ему сказала, вот если я не поступлю, я вернусь, и тогда будет видно. Но если я сейчас выйду замуж и не буду поступать в консерваторию, я всю жизнь тебя буду упрекать, что я этого не сделала. Я говорю, тебе это надо. Uh -huh. То есть надо понимать, что близкие люди, окружение, когда человек что-то меняет в своей жизни, они же делают это из благих побуждений. То есть это просто надо понять. Как одна из тренеров, у которых я училась, она говорила, вот когда вам близкие что-то говорят, не надо с ними спорить, не надо агрессировать, не надо там как-то бодаться. Просто сказать спасибо за вашу заботу, спасибо мамочка, спасибо папочка, И делайте просто свое дело. Просто и спокойно. Остальное получится. Главное, если человек верит в себя и ну, просто делает то, что он хочет. Вот это самое главное, потому что когда ты идешь против себя, ты никогда себе потом этого не простишь. Все остальное это вот такие мелочи. Вот с возрастом я поняла, что когда человек идет вверх, а социум уже такой слоеный, И одни люди приходят, уходят, приходят, уходят, приходят, уходят, приходят, уходят. Да, это больно, неприятно, не всегда приятно, иногда просто сожаление. Но это жизнь. Это нормально, менять социальные слои. Просто те люди, которые должны остаться, они останутся, они будут всегда, они никуда не уйдут. А те люди, которые пришли на время для чего-то, это просто путь. Человек один рождается, один умирает. Все в порядке. Э, Остальное Татьяна, по пути. То, что вы постепенно переезжали да, вот, из одного города в другой, связано это ли с тем, что вы постепенно пришли в туризм? Как вот так получилось? В туризм? Да. Ну что вы сказали, что э -э -э -э -э. <связывая> туристическая компания я работала. Вы об да, этом? Комп... Да. Но это было это совершенно. Было это нет, опыт был не маленький, опыт был где-то около года. Но как-то с переездами это просто была работа, нужны были деньги, я пошла работать. Все. Mm -hmm. Опять же в консерватории просто надо было. Предложили, я согласилась. Я, знаете, я пытаюсь уловить мысль да, вот успешного человека, человека целенаправленного. Друзья, посмотрите, сколько человек проходит, какой жизненный опыт. Да? То есть, может быть, когда-то вас, опять-таки, направили все-таки в культуру, да, для того, чтобы вы научились играть, для того, чтобы вы выступали в концертных залах. Ну, путь просто потрясающий. Давайте тогда перейдем уже к основе нашей беседы. Постепенно вы приходите к большому бизнесу, да? То есть у вас, вы открываете юридическую компанию. Где? Да, в Казани, совместно с Москвой. То есть тогда сначала меня пригласили туда наемным сотрудником, потом компания уже стала совместной, то есть я уже стала как полноценный партнер, полноценный коллега, mm -hmm. и компания была здесь в Казани, называлась она «Тродос АВОЖЕ», в Москве называлась «Тродос Консалтинг». Мы работали с Европой, мы работали с э, Норвегами, с немцами, с э, финами. Очень, кстати, интересный народ, такой слегка замерзший. И так показывает эту правда. Они такие замедленные, у все так спокойно. Они такие все очень честные, кстати, люди. Это вообще не то слово просто. Они прямо спокойные. Ну, с ними очень комфортно на самом деле, но медленно. Вот. Понятно. И как-то вот да, это 2006 год уже был. А, Татьяна, а как вот юридический бизнес? Опять Нет, ваше... Юридический, он официально был оформлен. То есть это не был юридический бизнес, это бизнес по оптимизации предприятий, по автоматизации. Угу. То есть мы внедряли это... программное обеспечение, софт. Ага, соответственно, этот бизнес помогает вам выйти, ну, на самых, наверное, топовых клиентов, да, то есть это и Роскосмос, Росатом, ТНК, да, то есть и Сибур, так я понимаю? Да, вы внесли, да, и не вот только. Вот это программное обеспечение именно к ним. Да, это был очень дорогой продукт, очень тяжелый продукт, продавать его было сложно. А на тот момент, когда мы им занимались, кроме этого еще там была линейка не только там, PPR, например, которым мы занимались, то есть это был определенный пул программных продуктов, и эти программные продукты были, во-первых, с очень высоким ценником, во-вторых, большая рыба долго плавает, то есть сделка угу. могла длиться полгода, это в минимум год-полтора два, не знаю, да, то есть некоторые клиенты, то есть это прямо годами, это прямо годами долгие-большие проекты, долгие-большие переговоры. каким-то клиентам я даже лично ни разу не выезжала, потому что большинство было дистанционных. Ну, например, у нас в Казани, у нас здесь есть такая компания, как Акбарс Холдинг, например, да? мы с ними вели переговоры месяцев 8, наверное, то mm -hmm. есть очень долго тоже. Вот Потом, когда такие переговоры ведешь, Здесь требуется определенная моральная устойчивость, и параллельно поэтому я еще занималась, подцепил уже на автомате то, что у меня еще тянулось с 2005 года. 2005 года это CRM, BPM, то есть какие-то на тот момент текущие программные продукты, то есть более мелкие чеки, но они выстреливали быстрее. То есть тогда угу. вот эта схема, когда есть мелкий продукт, но с высокой оборачиваемостью, с оборачиваемостью да, и крупный, высокомаржинальный продукт, то есть тогда вот эта схема, она уже начала работать. Вот. И да, mm -hmm. это, вот именно вот этот бизнес, он дал на самом деле толчок к тому, чем я занимаюсь сейчас, потому что mm -hmm. продавая вот такой серьезный продукт, где в основе лежит Balance Core Card, KPI, методологии Нортон Каплана и так далее, я поняла, что не зная этих методологий, я никогда не пойму, как она работает внутри. После вот. этого и... вы стали получать второе образование? Да, да. Mm -hmm. Именно поэтому я поступила на вторую мышь, на вторую высшее. То есть я осознанно выбрала институт, я перебрала все учебные программы. И вот поступление, конечно, в институт, это было на второй выше, это песня, в прямом смысле слова, очень забавная история. Так сложилось, что когда я решила поступать, это был уже август месяц. Соответственно, все вступить невзайменно прошли напрочь. То есть я выбирала, выбирала, выбирала, выбирала, выбирала, выбирала. Прихожу я в наш федеральный университет КФУ, в кафедры на которую я хотела поступать, говорю, я хочу к вам. Он такой, а вообще поздно. Я говорю, пожалуйста. Он такой, а вы откуда? Я, значит, ему рассказываю, что у меня бизнес, что мне очень-очень надо. Он такой, так ладно, все в порядке, давай. Ну, платное же обучение, ничего бы нет-то. Вот. А, то есть я пошла с первого курса, не с третьего, как мне предлагали, а пять с половиной лет, честно, я отрубила. Почему? Да. Вопрос. А дело в том, что это экономический факультет, и профильные предметы – это математика, экономика, эконометрика, статистика – там математический анализ и так далее, и так далее, да, то есть прям такие вещи. А учитывая, что высшей математики у меня не было, математика кончилась у меня в девятом классе тангенсами и катангенсами. И я посмотрела, когда учебный план, я поняла, что я поступаю на третий курс сразу влетаю просто в экзамен по высшей математике. Я задалась вопросом, а как я ее сдам? Вот, поэтому вот как я сдавала математику на вступителях, это была просто анекдотичная ситуация, вот кому рассказываю, люди смеются, мне, значит, дают, то есть захожу, там, учитель, преподаватель дает мне задание, я сижу. То есть я даже готовиться не стала, потому что я поняла, что готовиться бесполезно, но 15 лет я этого не видела в глаза, представляете, да? Mm -hmm. Вот, я сижу на это все смотрю и понимаю, что я ничего не помню. Буквально через пару минут преподаватель закрывает дверь на ключ и говорит, так, пишите, и все мне диктует. Вот так я сдавала высшую математику наступление. Ну, за два с половиной года я ее выучила, то есть четверка там честная, заслуженная, ни за один экзамен я, по никогда в жизни не платила. Mm -hmm. То есть то, что было дальше, это было прямо честно выучено. То есть и матстат, и все-все-все, все остальные цифры. То есть я сейчас очень плотно работаю с цифрами. Ну, ну так. Ну, в школе просто проблем с математикой не было, достаточно было только вспомнить. Mm -hmm. Вот так вот. Mm -hmm. Татьяна, вот, вот это вот, на мой взгляд, самая крупная, ну, по сегодняшний день, да, сделка на 300 евро, она уже была после того, как вы закончили образование, или это было прям вот в процессе, в процессе. то есть вы сделали этот результат, ну, для, на мой взгляд, ну, потрясающий, да, это была сделка с? Росатом. С Росатомом, то есть был продан угу. продукт на такую сумму. Да. Да. Сделка была большая, долгая, муторная, очень. Но сделано? Ну, забыть ее. Да, да, да. Сделано. Ну, год ее, я год ее вела, это было тогда достаточно долго. Вы на площадке Изибизи хотите дать контент для предпринимателей. Вот что будет туда входить? Ну, поскольку, когда я зашла на изи -бизе. Мне было озвучено, что наши коллеги-партнеры в Питере, Володя и Игорь, когда мы с ними разговаривали, они сказали, что есть определенные ребята, предприниматели, линейные предприниматели, которые хотят также пользоваться из изи -бизе, но что именно контента, кроме вот инструментов продаж, контента именно стратегического, там процессы, показатели, там портфельный анализ, например, да, mm -hmm. а бизнес-процессы в целом, управление персоналом, допустим, да, какие-то финансовые вещи именно по классическому бюджету, там, коэффициенты прибыльности, еще какие-то моменты, то есть моментов много, что вот этой информации нет, именно качественно изи-бизи. Поэтому, собственно, одна из причин, почему я зашла туда, я согласилась, потому что мне захотелось дать это людям больше, но и, как говорят мои же сотрудники, говорят, клонировать тебя нельзя, давай уже как-то клонируйся. Ну вот я вижу это как способ... Просто делиться знаниями, потому что это способ передать их, отдать их. Дело угу. в том, что это не просто знания из книжек за, за практику 12-летнюю. У нас сейчас большинство клиентов – это производство. То есть, например, тот же самый Роскосмос в свое время, они к нам обратились, здесь отправили в казанский филиал, угу. они производили очень крупные государственные софты, надо было выйти в линейный бизнес, в малый бизнес. Мы провели аудит, мы провели им консультации достаточно плотные. И благодаря нам, то есть мы с ними проработали концепцию вывода их из госсектора в классический бизнес, то есть в малый бизнес. То есть создали им продукт, могли создать. Вот, ну и подобные вещи, то есть когда приходит производство за скажем так, бизнес-планированием для того, чтобы получить деньги на развитие, на грант. Да? Соответственно, прежде чем составить бизнес-план, податься на грант, важно привести в порядок то, что есть. То есть автоматизировать, uh -huh. выстроить процессы, построить мозги как надо, да, чтобы мыслить правильно, чтобы правильно управлять, выстроить сбыт. И вот этим всем как бы, моя команда, но ну, я в том числе, и занимаемся. И это очень большая практика, которая... Казалось бы, вот она простая, но я прихожу, когда в малый и средний бизнес, вот для меня это БВГД, да, и по факту предпринимателям негде учиться полноценно, потому что в основном то, что сейчас вот пиарится, позиционируется в бизнес-школах, это услуги, это бетусированы, то есть там хорика, розница, салоны красоты и так далее. В производство вообще мало кто лезет, uh -huh. а по факту вот э, те, скажем так, Моменты, которые дают производство вообще государству, это создание дополнительных рабочих мест, это создание добавленной стоимости, да? это конкурентность в рынке. Это сложно, но это важно. Это важно для людей. А сейчас фактически нет системы, которая помогает это развивать. То есть ее uh -huh. ну, так, попытки, попытки, то есть мы по, по факту живем в соедальном строе, к сожалению. Ну, еще мы из него нормальную экономику не вылезли. Uh -huh. Татьяна, вот особенности какие-то курса, да, то есть, во-первых, на вот у нас сколько занятий он будет рассчитан, да, то есть, что, какие основные вопросы там будут освещены? А вот после нашего с вами вводного диалога, вот до вот этого эфира я думала как раз над этим. Курсов будет, я так полагаю, несколько сейчас по плану, то есть отдельно я сделаю курс по стратегии. Да, это все, что касается стратегии Астровальдера, это все, что касается создания ценностного предложения, определения ниши, определения работы с целевой аудиторией, да, то есть анализ рынка, вот это все это отдельный курс. Отдельным курсом мы возьмем влияние убеждений в бизнесе, это коммуникации, умение договариваться, умение строить отношения правильные. Отдельно, скорее всего, тут вот я два видеокурса там выложил, но они такие на самом деле самый самый лайт вариант. Самый лайт вариант, потому что Вживую надо прорабатывать. Я тренер, я не люблю просто так вещать. То есть нужно, чтобы прям ага. шла работа, тогда будет результат. То есть будут -то Поэтому дальше... Задания. А, ну, естественно, это обязательно. Это обязательно. То есть за результатом это вот ко мне. Потому что просто так, если вы сделали, но мне не интересно. Мне важно, чтобы у вас был результат, чтобы было домашнее задание выполнено, чтобы не просто был интерактив, там пообщались и все а чтобы люди зашли и действительно что-то, что-то взяли и сделали, потому что если человек, получив информацию, в течение 48 часов ее не применил, считайте, что вы время потратили зря. Лучше вы, не mm -hmm. знаю, поспали бы. Это бесполезная mm -hmm. вообще трата времени и сил. Так вот, отдельно будет курс по встречам, то есть по личным встречам, по коммуникациям. Потом очень много вопросов по мотивации работы с персоналом, потому как мотивировать людей, как подбирать, как набирать. То есть отдельный кусочек по персоналу, я думаю, тоже будет. Но это пока то, что планово. Вот. Но начну mm -hmm. я с головы. Начнем со стратегии, с мышления, то есть с базовых вещей. Если нужны продажи, мне очень много задают вопросов по продажам, по сделкам. Как правило, предприниматели пользуются такими достаточно устаревшими схемами в продажах, например, там пять шагов Coca-Cola, да, в продажах используют личные встречи, mm -hmm. это устарело, это уже не работает. Mm -hmm. Мы работаем по семи шагам, по Милтону Эриксону, это более тонкая работа, более тонкая работа с людьми, там, например, отдельно у меня есть курс спин, это спин продажи, это работа с вопросами, там, так, так называемая диалоговая айкидо, да, вопросная, когда человек, причем вот это работает прямо в больших сделках, когда uh -huh. человек, задавая вопросы, фактически выводит клиента на решение. То есть клиент не возражает, он говорит, куда платить. Uh -huh. вот. И вот этот диалог можно выстроить при правильном умении, скажем так, с ним работать. Ну, максимум в течение там получаса, если правильно работать в диалоге. Ну, технология Нила Рекома, она работает, кому интересно. Кстати, я буду в процессе рекомендовать много книг. Потому что, вот, в отличие, может быть, от многих тренеров, я прямо обычно открыто говорю, что вот эта технология взяла оттуда, вот эта штука взяла оттуда, вот эта штука работает там-то. То есть моя задача как тренера — дать инструментарий, и я говорю, что вот это работает вот так-то там-то, вот там-то это не работает. И наоборот. Потому что это все прожито, все, что я даю, оно использовано на собственном опыте, и я могу сказать, какие технологии куда стоит применять, а куда не стоит применять. И почему это надо делать? Потому что большинство вот спикеров, ну, я не знаю, когда мнение слушателей, конечно, разное мнение, пользователи да, с площадки, но в основном, как на практике получается, вот сейчас много людей, которые идут в тренерские школы, там поработал, не знаю, годик где-нибудь в продажах, о, я тренер, я сейчас пойду, всех научу, отлично. Вот. Uh -huh. Я всегда говорю, ребят, отправьте его что-нибудь продать. Ну, просто, вот, чтобы он сделал что-то, чему он тренирует. То есть почитать книжку с умным видом, переписать ее и сказать, вот надо вот делать вот так, вот так, вот так, и, и вот надо вот так, вот так, угу. вот так. И, да, и как правило вот здесь, упс, наступает. А когда говоришь, а как это действительно вживую, или покажите, или продемонстрируйте, ну вот тут ты и ляпы, как правило. Поэтому uh -huh. всегда важно смотреть при выборе того или иного спикера на а, результативность самого человека, естественно, б, на то, умеет ли он это сам применять. Потому что, знаете, вот я как преподаватель, бывший да, музыкант, я никогда не смогу что-то, например, дать ребенку, если я преподаю, если я не знаю, как это работает, если я сама не умею это. Это чушь, что говорят, надо там учиться у теоретиков, что там не все практики там, преподают. Да, не все практики преподают. Но простите, если вы возьмете в спорте и в профессиональной музыке, нет ни одного профессионального преподавателя, нет. который не умеет играть на инструменте. Ну, серьезно. Конечно, Или ни одного спортсмена, который, например, не умеет там кататься на коньках, если он тренирует. Но это же бред. Конечно. Вот. А сейчас вот такие вещи Но, бытуют, я курс... неоднократно это слышала. да. Ага. В общем, в этот курс вы вместили, наверное, все 20 лет вашего линейного бизнеса. То есть вот все 20 лет практики, потому что ваша эм, Ваш путь, да, вот который вы проделали и который делаете сейчас, ну, на мой взгляд, он, он удивительный, он интересный. Потому что здесь и сила воли, здесь и характер, здесь и умение добиваться всего. Я думаю, все это обязательно будет в курсе. Ну, будет на самом деле очень много. Я буду готова и рада вопросам обратной связи. Может быть, если под этим видео кто-то сможет написать или там где-то в комментариях, Конечно. Можно даже мне там в Телеграм, да, какие темы вообще интересны, то есть тогда будет проще, на что делать фокус. Почему? Потому что опыт действительно большой, и я постоянно все время где-то, где-то, где-то развиваюсь. То есть, например, там сейчас я работаю с Аленой Сербиной по созданию... В, в, как сказать, веб-контента, да, то есть внутреннего контента, я прошла отдельный курс по написанию блогов, то есть как писать статьи, как писать заголовки, у меня есть два своих блога постоянно, где я что-то пишу, я постоянно пишу какие-то статьи на сайте, это у меня делается каждый день, час в день я трачу на написание постов, блогов или чего-то еще, то есть на маркетинг, какие-то такие рычаги, да. Uh -huh. А планирование, кстати, это тоже самое Планированный тайм-менеджмент это тоже может быть отдельным курсом, если будет запрос, потому что у многих uh -huh. людей проблема жизни ну, не в том, что они какие-то там не такие или что-то у них там не то с головой, а просто в том, что они могут правильно спланировать свое время, расставить приоритеты и эффективно его ценить. Вот, и поэтому вот тайм-менеджмент, тайминг, умение найти равновесие между жизнью и работой, между тем, что важно, и что, может быть, сейчас не важно. Да, это тоже правильное распределение ресурса и личного, и эмоционального. И угу. время, оно такая штука, оно же относительно. То есть если угу. вы вот в глубину там, по времени пройдетесь в жизни, да, элементы квантовой физики тоже в этом есть, время умеет считать только человек. Знаете, что животные не умеют считать время? Вот ему, животному без разницы. Поэтому, когда человек вот ничего не делает, почему, говорит, надо делать? Потому что человек, если вы просто вот сядете и ничего не будете делать ни головой, ни руками, вы через пять минут просто подпрыгнете и начнете что-то делать. Потому что ощущение времени внутреннее есть только в человеке. Мы так устроены. Вот. И вот но умение управлять этим – это уже навыковые штуки, они очень простые. вот, к сожалению, многие люди усложняют очень многие процессы. Ну, прям усложняют. Они начинают там думать. Там надо, не надо, делать, не делать, а как, а чего, а зачем? Это хорошие вопросы, но, опять же, зачем? То есть, если вот uh -huh. что-то вы делаете, что-то вы хотите получить, хороший вопрос, опять же, один из тренеров моих преподавателей сказал, не почему, зачем? Uh -huh. Я всегда всем своим... Клиентам, коллегам всегда прям рекомендую, Тогда если у вас какие-то проблемы, поверьте этот вопрос. вопрос. Ну, вообще, я вот как раз с модераторами этот вопрос еще не обсуждала, когда мы угу. можем начать хоть со на следующей недели. Хоть у меня и плотный график, ну мы можем это запланировать и делать регулярно, вообще не проблема. То есть в среднем два раза в неделю это нормальный режим вполне. Угу. Может такое, да. такое начаться происходить быстро. Я думаю, что э, все наши слушатели, потому что нас сейчас смотрят и на Ютубе, э, в дальнейшем нас будут э, и пересматривать это интервью. Вот здесь вот внизу можно оставлять комментарии и также можно оставлять лайки. Я думаю, что э, вы не просто заинтересовали их своей историей, не просто они э, готовы прийти к этому курсу, да, и вы поделитесь там своим опытом, но им нужно просто уже сейчас бежать. Вот э, я смотрю, как активно работает сейчас чат еще, да, в Ютубе, потому что здесь пишут нам благодарности, передают приветы. Э, Татьяна, Спасибо. мне да, просто хочется вас поблагодарить. Спасибо. Спасибо вам большое за то, что уделили время и за то, что э, ваш курс в ближайшее, в самое ближайшее время начнется на нашей площадке. Эдуард, спасибо вам огромное всем, кто нас слушал. К сожалению, не вижу чат. Спасибо, если привет и комментарии. Рада, что присоединились. Пишите ваши пожелания, ваши рекомендации, какие может быть задачи, решения, проблемы вы хотите решить. Так мне будет проще сориентироваться в устраивании коммуникации с вами. Буду рада сотрудничеству. Всем удачи. Благодарю. Татьяна, ну, всего вам самого доброго. Друзья, мы встретимся с вами уже в самое ближайшее время, потому что у нас на канале еще запланировано два очень интересных интервью. Следите за обновлениями в Телеграме, мы увидимся уже очень-очень скоро. Всего вам самого доброго, до встречи и до свидания.